Очередная встреча экспертно аналитического клуба сегодня, 18 марта. «Гражданское общество Беларуси. Взлет или падение?» Наш сегодняшний спикер – это Владимир Лобкович, правозащитный центр «Весна». Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Это Станислава Терентьева, YMCA Витебск, солидерка гражданской инициативы «Задвижка». Здравствуйте, Станислава. Добрый день. Дарья Рублевская… Экс-член Рады за Динозаврия белорусских студентов. Здравствуйте, Дарья. Добрый вечер. Мой самодратор Вадим Мажейко. Напоминаю о технических моментах экспериментического клуба. Напоминаю, что у нас идет синхронный перевод, поэтому, если вам нужно, если вам удобнее слушать нас по-английски, пожалуйста, включите в настройках зума дорожку английскую. Также напоминаю, что у нас э, действует правило Chatham House Rule, как и всегда, но применяется оно по предварительному уведомлению. Соответственно, если вы хотите сказать что-то, что не должно попасть в, на видео, которое мы записываем, как всегда, то, пожалуйста, сообщите нам до того, как вы скажете такую фразу. Мы поставим нашу запись на паузу, а все остальные участники дискуссии будут знать, что цитировать эту фразу с вашим именем не стоит. Да, к нам еще должен присоединиться Андрей Стрижак, соучредитель Фонда солидарности Байсол и Инициативы помощи медикам BY COVID-19, но его пока что, пока что он задерживается. А я передаю слово моему модератору Вадиму Мажейко. Вадим, пожалуйста. Да, спасибо, Антон. Действительно, к этой, к, этой к этой дискуссии, к этой теме нас уплотнули те, я бы сказал, очень противоречивые, очень сложные и очень интересные события, через которые Белорусское гражданское общество проходило в течение прошлого года и, в общем, проходит сейчас, потому что здесь было очень много, я бы сказал, таких разнонаправленных векторов. Было огромное количество событий, которые можно назвать невероятными успехами, которых мы даже близко не видели раньше. Такие, как десятки тысяч волонтеров, такие, как поддержка со стороны бизнеса, краудфандинг, и это все прекрасно. И в то же время было много событий, которые можно назвать, безусловно, ужасными. Это и непрекращающееся давление на людей, многим активистам пришлось уехать со страны. какие-то инициативы были, если не разгромлены, то как минимум деятельности был нанесен серьезный ущерб. И здесь нельзя не называть собственно, наших коллег из пресс-клуба, потому что остались и без помещения в Минске. И самое главное – это те люди, которые до сих пор находятся в заключении. И здесь я не могу еще раз не выразить свою солидарность со всеми коллегами из пресс-клуба. И сказать, что мы, безусловно, надеемся на их скорейшее освобождение, надеемся и требуем этого. И вот эти все события, они, конечно, ставят в очень сложное положение всех тех, кто хотел бы как-то оценить прошлый год, потому что можно найти много поводов и для того, чтобы назвать его самым лучшим, и много поводов для того, чтобы назвать его самым худшим. Ну, наверное, для того, чтобы просто бы не только констатировать вот эти крайности, но и попытаться на конкретных вещах разобраться, что же действительно в прошлом году было важным и что, и что в прошлом году определит существование гражданского общества Беларуси и в году нынешнем, и в целом в будущем. И поэтому, наверное, для начала нашего разговора я хотел бы попросить всех наших основных спикеров поговорить вот как раз об этих успехах и неуспехах, о потерях прошлого года, что, вам кажется, будет определять будущее нашего гражданского общества и что лично для вас в большей степени запомнилось. Я тогда предлагаю пока идти в том порядке, в каком у нас сфиксированы. Поэтому, поскольку Андрей Стрижак запаздывает, то начнем с Владимира Лобковича. С точки зрения правозащитников, я думаю, тоже год был богат, я знаю, и на достижения, и на давление. И, в общем, весна точно так же находится сейчас да, под уголовным делом. Поэтому, Владимир. Какие, какие основные вообще выводы о потерях и достижениях прошлого года? Да, великий, за великие за махшимость. выказаться. соправдой, сейчас даже несколько моих сябрь находится на допусе в Следующем комитете по так званой справе весны, она не сменяется идет полным ходом. И скажем, мы скажем, соправдой, сейчас правоборонческие деятели, внутри интервисты, находятся в такой, ну, великой небезопасности, в риске. То есть, так уже отличная тема нашей разговоры. Я попробую так огульно поговорить про то, что мы назирали в прошлом году, и его, правда, надо поделить на две речи, потому что он не так вельми докладно есть две межи в этом году. В 2020 м году – это ковид, другой – это фашизм, который начался с днём 2020 -го года. Это, скажем, две таких основные кропки, которые в принципе вельми важные для всего белорусского громадства и э, в той же момент э, и для громадянской сполности безусловно так само. В первую очередь я э, вельми так тезисно скажу, потому что с поддержкой то, что Андрей Стрежак в прямые в нашей разнове и больше на этом спынится, больше докладно Это, конечно, кампания и увагули все кампании. Які, все грамадские инициативы, которые отгукнулись на, на пандемию. И у тот момент, когда улады и урад, в принципе, самостоятельно устранился от любого допомоги грамадству и вовле перешел в фазу такого клинического придуривания с, с, с, с тем, как нужно лечиться то тракторами то горелкой менавито громадствочу то что оно досталось сам самнасом с этой проблемой без безусловно значило в себе силы отказать на это и именнонавито отказ громадства на этой потер в принципе может быть позбавил нас ма такой великой катастрофы и еще больших стратов у от пандемии ну, и, конечно, он стал тын триггером який спрацывал и у такой профессийной социальной группы, як врачи, у падеях уже жажнивня, починающихся с жажнивня 2020 года. Конечно, наступным таким тезисным моментом, про який треба казать, это безумовно краудфандинг, это волонтерство. Ну, все ведают, что про оборожность интервью сна, это дарыч, один из предметов, Таню, який у нас нам следствие задает что про Бориса разом с нашими коллегами из белорусского хельсинского комитета мы занимаемся назиранием за выборами. В том лике мы работили великую кампанию независимой национальной на президентских выборах. Коли мы прогнозовали эту кампанию и, скажем, Плановали, то мы заходили с того, что ну, вось, на парламентских выборах 2019 года у нас был нечувалый всплеск волонтеров, до нас пришло больше 200 человек, их это супер. Но значит на президентские выборы это лето, людей идее может, крюху больше, но не больше, чем 300 человек, потому что ну, кому молодец хочется заниматься занудным назиранием в жнивные месяцы. И для нас это был величайший выклик того, что коли лишь бы волонтера уже назирать в нашей компании пера 1500, мы поняли, что мы не справляемся, организацией не справились. Мы провели навычания и даже в тех жахливых умовах коли назиральников выкидывали из участков, арестовывали, коли фактично назирание было заборонено центральной выборочной комиссии, мы все же таки сделали выкористать все, весь этот потенциал тих молодых людей, которые пришли в назиране Требует знать, что наша компания была не одна, то что э, партийные политические штабы так само рабили свое Назиранье и э, компания, которая потребовала политический штаб Светланы Дехтановской, честные люди, и она так само имела там, великую колькость волонтеров, великую колькость Назиральников, э, хиба что на нас больше, чем наша компания, и тому, конечно, э, волонтерский потенциал был надзвыщий великий. И, и он так само облакнулся в тех паддеях, которые пошли с 9-го дневника, когда мы сдолили взребить, размирковать команду волонтеров по судах, э, по э, э, э, спецприемник, э, оказание помощи, ахвяром котованию, Сбор информации про факты катавания, оказание юридичной допомоги тем людям, которые 10 из-за 12-го выходили, выходили за крестиной. и Было вельми важно по хороших следах збирать эту информацию про саправдные факты этого, этого катавания, которое имело место, да и мое место и зараз, и в три Uh, и это, конечно, потом волонтерские команды по складанию списка затриманных после каждой за акции и отсутствия в судах. И это, конечно, вельми важно и вельми э, э, показательно для 2020 года. Мы, ста, э, мы и ранее бачили, когда после таких больших репрессий, например, 2010 года, до нас приходили волонтеры, но, конечно, это не сравнить с тем, что было в 2020 году. То, так самое велими является тем то, что, як, что громадство показало свою сдольность отказать нападеи 2020 года подтримкой прооборонщих организацию. Мы участвуем в самых горячих тыднях жнеевне месяца. У нас нам приход, нам приходилось открывать людей, какие весь Какие кавиарные ресторации, которые нам пропонували горячую ежу для наших полонтеров, и мы уже отмавляемся, потому что столько ежи нам было непотребно, э, бизнес, который нам предлагал электронные не, прилады, компьютеры, карты памяти, фотоаппараты для фиксования фактов указания. И это все, конечно, дельно взросло. Э, Наступный момент такие уникальности 2020 года и так само позитивный – это, конечно, э, дворовые э, супольности, и, вось, гэте, дв -э, дворовые чаепития, и ты об, объединение этих районных комьюнити, это так само вельми э, важный, вельми такие яркий момент. И когда мы поглядим, это не только политы, там была не только политичный дня, там было очень шматы осветницкого и э, правообороночного, я веду то, что мои коллеги правооборонцы ездили по районах и читали лекции базовые. И то, что у людей заявилась интерес из ведах громадской думки и громадского активизма, это вельми важно. Зараз вельми тезис на про негативные моменты. Это, конечно, той удар, який нанес режим на, по громадянской супольности и наносит его на дадний момент. ...у весь час, потому что мы бачим то, что те люди, которые робили на компанию Байковит, находятся за межой. Мы бачим абтим, то, что краудфандинговые платформы все снищены, какие ранее они были ярко и ярко были представлены и потребляли и, и, и культурницкие проекты, и правооборончая. И это все платформы спынили свою працу. Мы бачим видим, что повестка дня дворовых чатов в основном стала больше политической, потому что мощность сбора людей и некой громадской осветы стала минимальной. И тые дворовые суполненцы, которые протягивают своё житие, они с большего перешли в такие в больший протест, и ну это объективная речь. Режим после того, как такой большего взял под контроль а, уличный, и политический протест, мы видим то, что сейчас отбываются такие абсолютно беспрецедентные, как бы это так скажем, банально не гуляло наступ уже на храмодианскую суполненцу, это и справа это и справа э, александрова это и конечно справа э, про бар Центр весна бажа незалежного профсоюза э, э, сама э, трактовка э, силовых органов этом а то есть, что допомога. Ахвяром репрессию людям, какие находятся за кратами, те, которые потерпели криминализовано, это само по себе абсолютно э, кепский знак. И, конечно, я лечу то, что при всех тех плюсах, которые мы назирали, в тех-то которые мы назирали, мы сейчас сейчас стоит в принципе об тем, какие структуры заховаются, какие структуры смогут протягивать деятельность. потому что я не выключаю об то что мы максимум можем и в ситуации такой ну близкой до Советского Союза. я, как скажем Маленький был, но ну, шмашка память, то есть, с тех часов э, пионерских. И э, тогда ну, не было правооборонных организаций, какие денежные, какие имели офисы, э, и большинство там, скажем, правооборонцев находилось за кратами, там, альбо за межой. Тому, скажем, я вижу, что 2021 год, он больше, скажем, как раз про питание, те буди основать гражданская татарскую в том выгляде, в каком она створалась там больше 30-х годов с 90 там, 91 -го года, и это, конечно, очень важное питание, потому что очень важно, как не только те организации, которые занимаются громадянскими политическими правами и развитием демократии, но как безусловно захвачалась в принципе громадский активизм и как этот страх, и это, скажем, тотальное подавление, которое сейчас есть, и оно не привело до такого деградации и изнекнения, потому что как мы правда не засталась громадянская сопротивлять, только в городе аналитического клуба, познание. Спасибо. <тас> у меня, так скажем, я к уступу все. Когда, конечно, будут питания и дискуссии, с задовольнением прямо к этому делу. Ага. у меня выключен микрофон. <laughs> еще раз, дякую, Владь. Поскольку Антон не приговорил формат, я еще раз напомню, у нас... Будет по формату три раунда моих вопросов ко всем основным спикерам. И после этого в оставшееся время мы будем отвечать на вопросы из чата, будем, может быть, кого-то еще подключать из наших гостей, потому что я неспроста говорю основные спикеры, но всегда наша публика, где очень компетентно, и сама все прокомментировать. Я вижу список участников Андрея Стрежака без камеры с включенным микрофоном. Андрей, если ты здесь... Появись, О, вот я вижу камеру. Андрей, привет. Да, привет всем. Извиняюсь за опоздание. Оно было связано с тем, что мы прямо сейчас ведем эвакуацию одного из белорусских активистов. И вот как раз это очень в тему того, что мы приобрели и что мы потеряли за этот год. Я готов ответить на вопросы. Но я, к сожалению, их не слышал. Поэтому, Вадим, если можешь повтори, пожалуйста. Да, Андрей, да. Первый вопрос у нас как раз был ровно о том, что мы приобрели, что мы потеряли. так что слыша ответ, в общем ты совершенно правильно его реконструировал. Поэтому, да, пожалуйста, потому что мы понимаем, что очень разные были и достижения, и поражения. Уж кому как не тебе, это знать, который прошел, да, эту волну э, притока волонтеров в Бойковид, который видел и своими руками делал. И да, и все те потери, которыми сейчас занимается бойсов. Поэтому понимаю, что сложно весь опыт кратко суммировать. Ну, давай попробуем в пять минут уложиться. Что тебе кажется основное? Да, основное. Тут как бы мне чуть проще, потому что Владимир ввел контекст очень хорошо и детально описал ситуацию, в которой сейчас пребывает наше гражданское общество. Как я шутил в превью к этому нашему Зуму, что гражданское общество можно сократить до словосочетания «гроб». Вот И, собственно говоря, вопрос в том, мы находимся в нем или стоим возле него, или вообще он пройдет мимо нас потому что ситуация действительно критическая, и сегодня мы видим те попытки власти уничтожить вообще все, что только может быть не подконтрольно, либо каким-то образом не идти в одном строю с государственной политикой, и это очень серьезный вызов для нас всех. Другой момент, который стоит отметить, это то, что очень сильно активизировались диаспоральные круги, и очень многие вещи, которые раньше выполнялись внутри страны, они начинают выполняться из-за ее пределов, Uh, и uh, я вижу uh, очень четкое смещение центров влияния, которые раньше находились внутри страны, и то, что происходило внутри страны было определяющим сейчас, э, учитывая э, разгром очень важных игроков и очень серьезное воздействие на то, что происходит внутри страны со стороны властей, э, приобретает особое значение вот эти вот центры иммиграции, если можно так сказать, новые иммиграции, старые иммиграции, то есть диаспоры тоже сейчас делятся на молодую и более зрелую, то есть э, и обе достаточно активно э, участвуют в том, что происходит сейчас в Беларуси, есть много разных структур, которые пытаются влиять на процессы. И заставлять де-факто власти действовать в рамках хоть каких-либо приличий. То есть действия по отмене чемпионата мира по хоккею, история с Евровидением, история с опубличиванием тех пыток и насилия, которые были применены гражданским лицам и мирным демонстрантам, во многом тут работает диаспора. И я думаю, что в любом случае, даже если у нас будет абсолютное бетонирование пространства гражданского общества в Беларуси, останутся люди, которые, конечно, намного хуже, потому что меньше погруженности в процессы и в реалии страны, но все-таки будут отстаивать, адвокатировать интересы как гражданского общества, так и простых граждан, но за рубежом. Тоже такой интересный момент, поделюсь впечатлением. Я до сих пор, несмотря на то, что вот уже сегодня 18 марта, я выехал из страны 5 июля, до сих пор не могу привыкнуть к тому, когда пишут Андрей Стрижак, Литва, Вильнюс. Я считаю, что я работаю в Беларуси просто на удаленке. И очень многие мои коллеги, и те, которые работают в Байсоли, и и других структурах, они тоже воспринимают это именно так. То есть мы не интегрируемся в новое общество, потому что все наши усилия направлены на то, чтобы вернуться домой, и строить новую Беларусь, который будет место правам человека, и люди не будут преследоваться за свою точку зрения. Но это прекрасная Беларусь будущего, которую мы себе представляем, о которой мечтаем. Беларусь сегодняшняя, к сожалению, очень далека по своим стандартам и по тому, что происходит в стране от этой красивой картинки. И если говорить о том, приобрели и потеряли, здесь, как летом мы разбили яйца сейчас готовим этот омлет, неизвестно какой он будет достаточно ли в нем будет соли, поднимется ли он вообще и каким образом будет ли он съедобным но процесс в любом случае запущен он идет люди активизировались и мы видим огромное количество низовых инициатив что меня лично очень сильно радует, потому что когда в самом начале, в первых числах второй декады августа, по сути, у людей не было ответов на вопросы, как самоорганизовываться, каким образом обеспечивать помощь тем же политзаключенным и прочим, то сейчас я вижу много разных малых групп, которые самостоятельно собирают деньги, самостоятельно пишут письма, самостоятельно оплачивают адвокатов. Это как дворовые инициативы, так и не только дворовые инициативы, то есть люди, которые просто собираются и э, горизонтальным образом взаимодействовать между собой. Это в любом случае приведет к тому, что э, структуры будут с одной стороны проходить этапы, становления группы, реализации задачи и распада группы. С другой стороны, часть этих структур перерастут из горизонтальных в вертикальные иерархические структуры со сложным построением, потому что люди будут понимать, что они могут гораздо большего добиться, если они будут строить какие-то долгосрочные планы. Мы наверняка увидим разные формы гражданского общества, к которым мы еще не привыкли. Вот эти низовые инициативы, которые сейчас появились, они наверняка структурируются. Даже если власть будет уничтожать, все равно у людей есть потребность самоорганизации. Мы видим это по примерам того, что происходит в той же Новой Боровой, в других районах Минска и не только Минска, где люди объединяются вокруг друг друга, несмотря на воздействие властей и противодействие. Еще отдельно стоит отметить, что ситуация, как вы знаете, и с блокировками интернета, и с осложнением возможности использования классических платежных инструментов для поддержки друг друга, приводит к тому, что Беларусь уже является одним из мировых лидеров по использованию VPN, и я думаю, что точно такая же самая история случится и с использованием криптовалют. Неудивительно то, что буквально там несколько дней назад Александр Лукашенко со своими комрадами провел совещание о том, что же сделать с этой криптой, и они очень слабо себя понимают, что такое крипта, потому что это и не роторная жатка, и не обмолот, и вообще не имеет никакого отношения к тому, с чем они привыкли работать. Это сложная новая тема, которая даже для специалистов является не самой простой, но при этом, благодаря тому, что интерфейс использования криптовалютных операций становится все более доступным, сейчас мы видим ситуацию, когда... Та же помощь, например, от фонда Bysol абсолютно спокойно может быть освоена даже работникам предприятия, которому там 50+, который имеет мобильный телефон только для того, чтобы в одноклассники выходить. То есть, с одной стороны, это сложная система, с другой стороны, она становится все более приязненной для людей. И тот же Bysol... Сейчас работает над большой платформой, которая будет иметь возможность еще больше расширить наши возможности по помощи людям и приблизить их к тем условиям, которые у нас существовали до разгрома Мола-Мола, Улья и вернуть вот эту ситуацию э, гроссрутового фандрайзинга обратно в поле, но только уже путем безопасных механизмов, которые позволят э, включаться э, людям не только вот как, как мы вот есть Bysol-агрегатор, а чтобы это шло как можно больше прямее от человека к человеку. Но это такой тизер, э, небольшой спойлер, э, э, я думаю, что в ближайшее время вы увидите этот продукт, мы работаем над его внедрением. Вот. Поэтому эти возможности, которые открылись, они э, рождены репрессиями, но тем не менее, возможности всегда есть возможности. И я скорее такой имею оптимистичный взгляд на развитие э, ситуации, которая скорее будет э, давать нам какие-то новые шансы, новые горизонты, несмотря на то, что это ситуация очень больших репрессий. Э, но с другой стороны, все имеет свою цену, и, к сожалению, мы ее платим, она очень высокая. И мы видим, что сейчас представители гражданского общества находятся за решеткой. Это и правозащитники, это и журналисты, это и люди, которые выступают против произвола и насилия в стране. Но в любом случае мы живем в той реальности, которая есть, отрицать ее невозможно. Но и строить себе виселицу и вешаться тоже нет никакого смысла, потому что жизнь продолжается, и мы должны совершенствоваться и отвечать на те вызовы, которые перед нами стоят. Да, спасибо, Андрей, и спасибо в том числе за этот оптимизм. Я думаю, еще обязательно по многим вопросам дальше поговорим. Сейчас тогда я бы хотел переместить, раз уж мы перемещались, раз мы перемещались из Беларуси на тех, кто сказал, Андрей работает до да, Беларуси на удаленке, тогда переместимся и в регионы, и начала бы обратиться к Станиславе, которая, так понимаю, с нами на связи из Визебска. И, в принципе, говорить про то же самое, и про о, потери, и про успехи, но, может быть, исходя из о, твоей перспективы, региональной, еще какой-то, как тебе это видится? Да, совершенно верно. Буду говорить больше про регионы, про Вицепс, потому что зачастую ситуация, которая есть в Минске, и в регионах она существенно отличается. Соглашусь да, с мнением, что двадцатый год мы делим на пандемию ковида и на политические события политических прессы, которые у нас происходят, и там совершенно разные были вызовы для и общественных организаций, и инициатив, и в целом для граждан нашей республики Беларусь. И если говорить про ковид, тоже согласно с мнением, которое где-то слышала, что ковид подготовил нас к тому, что происходило в августе 2020 года и продолжается до сих пор, потому что если говорить про ковид и реакцию власти на него, или точнее зачастую без, без какой-то реакции то, что происходило. Люди сами начали самоорганизовываться, начали узнавать, какие есть вообще инициативы, возможности, что можно сделать. Это в целом подготовило многих к тому, чтобы самоорганизоваться в будущем и дать какой-то ответ на то, что происходит сейчас. И если говорить про COVID в контексте регионов и общественной организации, то стоит понимать, что если в Минске многие общественные организации и инициативы смогли как-то изменить свою повестку, дать ответ на то, что происходит, да, поменять программу, уйти в онлайн, э, возможно, оказывать какую-то психологическую поддержку своим участникам, участницам, волонтерам, волонтеркам, э, командам и так далее то в регионах очень многие программы, очень многие инициативы просто ставили на паузу, все ожидали, и очень долго было непонятно, как долго нужно это ждать, как долго это будет длиться. Все рассчитывали на несколько недель, и когда все это начало тянуться месяцами, многие до сих пор не вернулись к своей деятельности, и это очень грустно, потому что деятельность касалась и работа с уязвимыми группами, да, с темой образования, посвящения и так далее. И в целом в какой-то момент можно заметить, что многие люди устали от онлайна, и все стали очень ждать выхода в офлайн, поэтому любые мероприятия, любые события, которые приходили в офлайн, набирали неимоверное количество участников-участниц на различные темы. И как только к лету все раскачалось, да, случилась ситуация с выборами и последствиями после нее, и это было, конечно, тоже таким сокрушительным ударом, потому что э, в целом в регионах э, все активисты и активистки, да, они под таким более преследовательным надзором, потому что их не так много. Организации и инициатив известных, да, у существующих было не так много. И понятно, что любая деятельность, которая, неважно, на какие темы начинала осуществляться, она трактовалась совершенно по-разному. И тут стоит говорить, конечно, про безопасность и самих активистов активисток. Конечно, мы понимаем, что для региона потерять там активиста активистку — это очень сложно, потому что и в целом этих людей, не так мало, и очень многие э, боятся, переживают за безопасность своих э, близких и так далее, потому что у нас все эти вещи очень точные. Э, и поэтому сейчас э, хочется быть, конечно, оптимисткой, хочется быть, э, э, ну, не знаю, хочется верить в хорошее что-то, потому что мы продолжаем делать какие-то мероприятия на э, темы, связанные там с образованием, э, культурой и так далее, но ты всегда каждую минуту ждешь, что именно твое мероприятие окажется каким-то показательным, и за тобой придут, и твои участники, участницы будут подвержены какому-то виску, и это, конечно, очень сильно демотивирует. Но, опять же, соглашусь, что кроме тех организаций инициатив, которые существовали, выжили пандемию, продолжили свою деятельность после августовских событий, появилось очень много инициатив дворых и так далее. И в целом у людей очень много появилось запросов, у людей стали интересоваться, что как работает, что как происходит, и они интуитивно обращаются к общественным организациям за этими вопросами. То есть начинают интересовать вопросы устройства, там, государственной системы, кто за что отвечает и так далее. И они интуитивно э, идут на мероприятия, обращаются к тем, кто как бы в их понимании должен давать на это ответы это, конечно, такой ресурс, который нужно использовать, хочется этих людей не потерять. Потому что сил тоже не хватает, вот условно говоря, когда ты делаешь мероприятие и думаешь, что вам как безопасности классно, что пришло 15 человек, потому что 15 человек проще проконтролировать, проще делать это незаметным, а у тебя запрос на 65 человек, и ты уже принимаешь какое-то решение, такие и плюсы, и минус, и такие определенные виски. понятно, что... Сейчас организации учитывают какие-то меры безопасности, но все, все все понимают, все понимают, что как бы ты ни подготовился, никогда ты не можешь быть уверен, что тебя не тронут. Да, это правда, сложно быть в этом уверенным. Спасибо. Спасибо за этот рассказ. И, когда, Хотел спросить э, э, Дашу, э, я знаю, ты занималась же в том числе в «Заотношении белорусских студентов» как раз вопросом того, как, как раз вот то, о чем мы уже несколько раз говорили, когда приходилось количество новых людей, в данном случае студентов и новых студенческих инициатив, которые э, вливались в активность, и в итоге, по сути, сейчас ЗБС является таким объединением этих инициатив, и тут вот тоже был вот и приток людей, и был вот самый разгон этой конференции, когда собрались все в «Амагуру», и по-друге независимых союзов хотели как-то объединиться. А Можешь, я попрошу тебя может, сфокусироваться на этой части и рассказать, в том числе, про эти и успехи и проблемы, связанные с этим влиянием именно на студенческое режиме? Ну, я певна, одразу варто отзначить, что студентство у сёй гон 2020 года стало Сдается одно, одно из наибольших разливых группы, потому что с перша ковид и абсолютное игнорирование администрациями университета и иных мест науучання оголом и основания к этому кризису стало такой физичной просто небезпекой для студенты у студенток первые некие акции супротиву протесту з спотрібуванням ввести дистанційне навчання привели до того, що одну мою коліжанку по задінай очень белорусский студенту Лизавету Пакопчик туди отличили, і потім почалася така нова, цікава для нас хваля, коли ми зрозуміли, що наші університети абсолютно не готові до дистанційного навчань, до введення ніяких інформаційних технологій у навчання, коли Лекции, семинары велись просто по вайбере, альбом коли выкладчики выкладчицы не могли засвоить на вадгеты инструменту просто высылали на почту некий материал с некими такими поинтами, что вам варто сделать, сколько реферата вам треба написать, дослать мне от руки, переписать, Табок. и это агаляе вельми великую проблему якости адукации, подрихтованности университета да до измену, выключная негнуткость, и что самое сумное, это игнорование администрациями неких пропановов и самой проблемы, и безусловно студентство уже у той час так думаю, ведь постраждала але это ничего не с гэтым ничего не равняется коли мы кажем ненавито про момент э, тиску репрессии криминальных и не только криминального переследу активного студентства якое мы назираем э, с першого вересня до да цяперошних дден коли поглядеть э, на сайте из одиночни белорусских студентов увяд... Дзем мы статистику, и там личбы просто ужасают. Зараз нам дадома про больше, чем 30 криминальных справ, по яких студенты проходят непосредственно подозреваемыми, обвиняемыми, альбо уже подсудимыми. Не подсудимыми, а осудженными. Причем, это реальные термины, когда ребята цевчат, позбавляют воли на реальные годы, 23 навод. и Прямо зараз, где справа студентов справа чёрного четверга это ничто иное как наступ на заденочни белорусских студентов и активистов активисток громадянской школьности, которые не делали ничего выступредейного выступредзаконного, только приналежали до организации и робили упомкнение до до свободы и і повышение якости образования у своих университетах. Зараз по этой справе проходят 11 студентов у студенток и одна выкладывается. Справа наличивает 36 томов и уже передается на прокурору для накирования у суд. Но вместе с этими проблемами непосредственно от сбоку с боку администрации, с боку потому что они все потребляют студентский активизм и администрацию университета, мы столкнулись с таким умо на организационным кризисом, с тем, что пришло вельми шмат новых людей, и эти люди пришли таким так бы мы говорить просто отбылась некая поддержка. Я не вы что требо что-то изменять и только, дякуючи своему унеску, я не могу что-то и рухать и э, измогаться. Э, только таким чином я не могу развивать некие локальные супольности и помогать совершению не только политических, а гуглно-политичных э, проблем и и неких э, отказывать на запад и локального уровня. Але вместе с этим все, эти молодые люди не мають, не имели опыта организационного некого такого развития, я не не что такое гражданская супольность, я не не что такое грамотская праца, что такое сквозные коштованости привыч человека и так далее, я не все пришли на хвалі протесту, и безусловно мы как за денночные белорусские студенты, помогали и протягиваем помогать этим молодым людям, у тимка сформироваться определенные такие устойчивые больше меньше, насколько это сейчас смягчие массу так само уличвающие питания безопасности, так само уличвающие то, что все-таки большинство студентских активистов и активисток за одиночее сейчас находится в Беларуси, не глядячи на то, что такие активы, старый, бы, можно так сказать, актив был вынужден ехать по справе Черного четверга в миграцию вось. Варто что отбылась трансформация и гражданской собственности, и людей, и сведомости, и в тим лику подхода до гражданской працы. Сирот молодых людей отбылась вельми мощная девальвация э, неких э, авторитетов, поглядов, меркований и так далее. Когда мы хотим утягивать молодь у певная грамматические процессы, то нам треба видовочно отбудовывать новую риторику коммуникации с этими Абсолютно иншие подыходы и працу з ними. Сыходячи с этими, а в принципе, мне вельми устешно за то, что мы из одиночных белорусских студентов, не глядячи на то, что Иснуем давно, уже больше за 30 год, вельми шануем наш статут, на тех людей, которые засновывали организацию в 88 году, годе, але в этом годе предприняли крок и реформовали организацию, реорганизовали ее, сходячи из тых потребов, которые сейчас непосредственно перед нами стоят. Сейчас мы еднаем уже не просто студентов и а студентские инициативные группы, лидеры яких непосредственно кируют всем студентским движением. Мне наполнено все. Спасибо, спасибо, Даша. Действительно, такой опыт трансформации, наверное, изменения нас всех перед изменившимися обстоятельствами – это для всех важный и интересный вызов. И, наверное, еще один, вот сейчас очень рад, что в конце да, этот вопрос изменения авторитетов и, в принципе, необходимости какой-то новой да, коммуникации. Еще один, второй вопрос, который я хотел обсудить – это изменение имиджа общественных организаций и инициатив. Потому что, да, есть разные случаи, вот у кого-то это наоборот, изменяются авторитеты, люди ждут новых людей. А в каких-то случаях это наоборот мы видели, в том числе, как, да, упоминали упоминал Владислав запрос на дворовые лекции, как раз запрос к обращению к такой, можно, можно сказать, индоктринации в гражданское общество, интерес к нему, новый подъем. И в то же время это, на это все накладывается. Вот это компания очернения в государственных СМИ, потому что можно, конечно, с одной стороны, всем этим э -э посмеяться, на э -э тем, как условные ну, туры и Озаренок рассказывают о э том, -э как стражак украл все деньги, э все остальные, конечно, предатели Родины, в общем, на имени Запада и еще все что угодно. Э но на самом деле не, без не безинтересный вопрос, как в целом это этот имидж влияет и вообще влияет, ли. может, там, э -э черный пиар хороший пиар, э а может, и далеко не всегда это так комфортно. Uh, ну и, наверное, уж в, уж в этой -то теме точно с Андрея Стрижака хотелось бы начать, потому что, наверное, вряд ли есть человек, которого uh, из гражданского общества больше склоняли по государственному сельвителю в самом негативном смысле, чем Андрея. Андрей, я не знаю, на связи ты с нами или uh, сейчас снова? Ага, на связи. Uh, поэтому uh, давай, наверное, про, про изменение имиджа немножко поговорим какие-то впечатления. Прежде всего хочу сказать, что вся рекламная кампания, которая нам устроила УНТС, ТВ, БТ и все остальные э, ТВ, она обошлась нам в 0 рублей 0 копеек, э, за что я очень благодарен. Это достаточно серьезный подъем э, интереса к э, теме э, гражданского общества солидарности и прочих всяких вещей, потому что э, моя позиция такая, и, в принципе, она ну, опыт показывает, что так оно и работает, что чем больше госпропаганда, пытается уничтожить чью-то репутацию, тем больше она укрепляет людей уверенности в том, что все в порядке с этими людьми. И то, что нам сделали целую недельную серию каких-то там пропагандистских передач, которые шли в прайм-тайм, плюс были отдельные воскресное шоу, которое достаточно рейтинговое, использовали для того, чтобы очернить репутацию вообще самой идеи солидарности белорусов, это скорее сработало в плюс. То есть, если, например, раньше люди могли не знать о такой возможности, что вообще существуют такие вот истории то сейчас они знают не знают как ими можно пользоваться каким образом это можно использовать на благо людей вот поэтому моя позиция точно такая же как у по моему если я не ошибаюсь Марка Твена, что все что не некролог это хорошая коммуникация с людьми вот потому что любое упоминание оно все равно так или иначе поднимает рейтинг цитирования и показывает что э -э эта система работает вот опять таки если говорить про гражданское общество про тот же штаб Тихановской, например, который скорее политический субъект, но тут мы тоже понимаем, что есть определенная история с тем, что у нас в стране один политический субъект был до августа, сейчас их два на самом деле, это белорусский народ и это Лукашенко. Вот, то штаб Светланы Тихановской – это такой адвокативный офис, который занимается продвижением интересов белорусского общества на Западе, в первую очередь, ну и плюс также пытается влиять на те процессы, которые происходят внутри. И вот... То количество негатива, которое сейчас с госорганами выливается в первую очередь на штабы, на фонд солидарности Байсол, и на персонале в них это меня и Франа вечерка показывает, что власть выделила э, главных акторов, власть выделила главных субъектов в этих акторов, которых нужно уничтожить. И э, я рад, например, что так получилось, потому что. У меня большой опыт работы в этой сфере. И я понимаю, что я сейчас вот своим вот этим вот щитом, в который летит это бесконечное говно, извините за выражение, я закрываю каких-то других людей, которые менее устойчивы от этого. То есть ясно, что госпропаганда, она ну, должна иметь какую-то мишень. И если бы там, не я стоял впереди, то это могло бы лететь в других людей, которые могли бы отказаться уже от этих действий. Поэтому это тоже такой плюс, что госпропаганда пока не в состоянии вычленить всех это плюс но минус в том что они учатся усердно они стараются находить другие мишени на региональных уровнях в том числе и будут уничтожать репутацию и давить все что только могут и если до кого-то еще не добрались сейчас то это только потому что у них рук не хватает и вот наша задача поддерживать уровень протеста уровень неприятия действий власти внутри белорусского общества на, на таком уровне, чтобы у них рук всегда не хватало. Тогда самые слабые будут защищены тем, что бьют самых сильных. И в этом есть определенный резон, в этом есть определенный смысл. Поэтому я думаю, что несмотря на вот эти попытки постоянно уничтожить не только там путем посадки, но и уничтожить путем уничтожения репутации, они приносят как плюс, так и минус. Плюс в том, что люди больше знают о том, что существуют структуры, которые могут быть альтернативой для тех де-факто властей, которые сейчас преследуют гражданских активистов и вообще мирных жителей. Вот. А из минусов это то, что они сейчас отрабатывают на ключевых игроках разные методы, которые будут применять дальше. На более низком уровне. Вот поэтому наша задача как можно быстрее победить, ребята. То есть тут как бы <laughs> она очень простая, с одной стороны. С другой стороны, это вопрос нашего выживания, как субъектов гражданского общества и как персонали. Потому что то, что сейчас делает власть, она явно нацелена на, как говорил Владимир Лобкович, на какую-то реставрацию своеобразную Советского Союза. Спасибо, Андреевич. Хотелось можно кратко добавить про вопрос репутации гражданского общества и ее в обществе изменения после и в процессе кампании «Байковид». Потому что мы сейчас говорили именно скорее, про фонды, уже про этот этап. А на том этапе что-то заметил, как это, с чем словно, люди приходили и, может быть, как это менялось в процессе. По «Байковиду» вообще очень интересная ситуация была, потому что э, мы, пожалуй, впервые столкнулись э, ситуации э, разделенности позиций внутри самой властной структуры. То есть ясно, что был э, глава государства с его абсолютными бреднями по поводу визуологии, там белые козочки, гарри дым, не знаю что там трактор, водка, поле, баня. То есть вот все вот эти вот методы лечения коронавируса инновационные. Кстати, небольшой оф топ президент Танзании, который тоже занимался отрицанием активным коронавирусной инфекции, сегодня умер от нее. То есть, понимаете, как бы, ну, тут такое, можно отрицать смерть, но ты все равно ее не сбежишь. Ясно, что нам не настолько пока повезло, но посмотрим, может быть, дело времени. И да, действительно, власть была очень сильно разделена, потому что многие медики, особенно среднего звена, то есть уровня областных управлений медицины, в них боролась клятва Гиппократа условная и желание услужить Верховному. Поэтому возникали разные интересные ситуации, когда к нам приходили сами медики и говорили, что нам нужна ваша помощь. А потом в этот же день они давали интервью гос. телеканалу, им говорили, что у нас всего хватает, у нас тут есть и респираторы, и рециркуляторы, и все, что хочешь. Вот. Поэтому это, это мысли, оно очень интересно многих людей подтолкнуло, которые раньше не совсем сталкивались вообще с ситуацией, когда власть лжет, или когда там ну, есть вот, правда и, и немножко неправда. Многие люди впервые это увидели на примере ковида. А ковид, почему, собственно говоря, это стало таким прологом, таким важным? Потому что это вопрос жизни и смерти. А он абсолютно одинаково актуален, что для чиновника, что для учителя, что для безработного. То есть неважно, все хотят жить. И когда люди увидели реальную опасность и увидели реальную неспособность верховной власти контролировать эту проблему, каким-то образом с ней работать, кроме как отрицать, вот тут у людей реально зашевелились волосы, у всех. потому что что люди поняли, что это уже сейчас касается никакого то там узкого круга там политзаключенных, политических, которые всю жизнь сидят, это касается всех абсолютно. И поэтому вот это осознание и осознание общности проблемы, оно как раз дало то чувство единства, с которым люди, собственно говоря, приходили для решения этой проблемы. И заметьте, до сих пор власть никоим образом не смогла, даже спустя полгода всей этой махровейшей госпропаганды, обыграть ситуацию с быковидом. Они будут придумывать, скорее всего, что мы там мошенники, что мы там что-то себе собрали, забрали и прочее такое. Но вот э, э, попытаться очернить само движение волонтерское э, по спасению врачей, они не могут. Они пытались его себе присвоить. Говорить, что это БРСМ придумал, что там БРПО, и там, я не знаю, Союз женщин, Фонд мира, кто угодно. Но все люди знают, как это выглядело на самом деле, что были группы, которые самостоятельно организовались из старых простыней шили бахилы врачам. Были группы, которые пытались находить какие-то средства защиты, в дорога покупали респираторы за рубежом у перекупов для того, чтобы свою конкретную районную больницу снабдить. Тут речь даже не про байковид, а про то, что было широкое движение людей, в которых было огромное, там, ну, тысячи и тысячи людей были в этом задействованы. И эти люди знают, как было на самом деле. И врачи сейчас, одна из причин, почему они настолько протестные, потому что они знают, что их тогда кинули что тогда их, по сути, бросили на произвол судьбы и отправили на борьбу с опаснейшей инфекцией современности без каких-то средств защиты. И это все знают. И поэтому именно вот с врачами сейчас все так сложно у власти, и вряд ли там они смогут де-факто власти сейчас восстановить свое доверие там и каким-то образом улучшить его. Ну и плюс, конечно, пытки насилия насилие – это то, что с врачебной этикой всегда расходится. Это тоже добавило определенный такой момент. Да, спасибо, спасибо, Андрей. Да, давайте пойдем дальше. Я думаю, наверное, правозащитники тоже сталкиваются и с, и с очернением, и когда тоже рассказывают, что, конечно, правозащитники, наверное, тоже все, наверное, тоже, то ли все украли, то ли профинансировали экстремистов. Как, в принципе, какой-то имидж правозащитного сообщества изменился, и как изменилось отношение людей к этому? Я хочу по сказать, что мне не неверно подобается в нашем анализе сегодняшнем. И это, в первую очередь, то, что мы, ну, может быть, это объективная речь, но нам шире не подобается. А то, что у нас возникла разница и межа по межполитической деятельностью и громадской. И то, mm -hmm. вот, когда мы сейчас обмеряем, мы не говорим про организации, которые занимались ЛГБТК всю которые просто не имеют некой махчимости сейчас э, функционировать. Мы не говорим про малые инициативы, которые помогали людям с инвалидностью, и какие критично важно для них, их, там, например, в городе Мядиле, критично важно супраться с уладами для того, как отстоявать интересы своих, там, своей метовой группы. И Вельми Кепска что сейчас все находятся в такой ситуации, что, с одного боку, это месовая улада боится вертаться к старым практикам, какие были, да, по лето и, скажем, супрацовничать с беспечными для них не неполитизованными грамадскими активистами. И с иншого боку, скажем, такая агульная политизация, она так само, скажем, шма, привод, ну, ведет до такой деградации вот, гэта, социального сектора и сектора послугов, які оказывала громадянская супольность. Потому что навод зараз мы говорим с вами, говорим выключенные про политику, и про политические громадянской части, громадянской супольности и улады, а не говоры, именно про э, вот эту сферу послухов, якую громадянская суполность перестала оказывать в этих условиях, потому что с одного боку местовая улada боится их робит, с другой боку сами какие-то громадские беднане, с третьего боку то, есть, что шмат э, какие э, грантовые программы спынены, какие ранее были легальные, которые ранее проходили департамент по гуманитарной деятельности, которые как раз оказывали допомогу тем-тим -те другим группам. Mm -hmm. э, то, что, когда же вертаться, да, то, скажем, парадигма, в яку вся эта размыва идет, то, ну, скажем, э, мы безусловно бачим э, уздым и подъем э, волонтерств ставленная до правооборонцев. Я как раз-таки лишу то, что все, и тут можно поговорить с Андреем, с Ряджаком что ну, все это э, телевизор до такой ступени себя дискредитовал, а позиция громадства у великой своей большести... Э, уже вызначена и она не примае сегодняшнюю ладу, что этот телевизор не может выканать и э, мне, я тут более спокойный и я не и я не бачу погрозы для авторитета громадянской цеполности в пропаганде, которая разыдется, потому что и она диск э, ну скажем, и она абсолютно дискредитована, люди э, однозначно ведут, что это все фигня и тому до этого можно ставиться значительно спокойнее. Мы переживали в 2010 году, когда был первый процесс на далезем биляцком колье, который был тогда, старший непромороженный а троевесна, был политвязным затрым, и затрыманные там рассказывали про хорошие, все, все скрадено, все украдено до нас. И тогда мы, знаете, этот контм переживали, сейчас мы больше переживаем на то, что любая допомога, которой якую занимается она фактично, ну, я про это уже на криминализована и э, условия, в яких мы просуем, ее значительно больше за и трубуют. Але даже на таком локальном уровне мы очуваемыве сейчас э, такую доброе ставление громадства, потому что, например, когда э, были ператрусы моих коллег, правоборонцев, которые был наступ 9 ператрусов в один день, 90 ператрусов в один день, то первые, кто пошли мне писать, это вот наши дворовые активисты, все ли в порядке, жив я здоров, те треба да помога, ци там, может быть, у меня ператрусы треба детей со школы забрать, потому что у нас малые дети, и там соседи сразу стали бояться, что они зависнут, зависнут в школе, пока у нас будут трезть их в квартиру, это вер вели, ну великая такая и значная речь потому что правда я никого из них на не видалась больше из них не витался до да, опшних подеев икалим еще эточаепит и, и, и, и, и, и ше, гэта, были э, не разгонялись и я это уже скажем Вадиму 1 одно, на одной встрече этот приклад приводил э, и к мы пошли там поме собойзнаиться я сказал что я с пробурожу центра весна и до этого часа это, это было как, блин, вау, это, был, так, это як, было подобно на тур «Битлз» по Америке. И, и на самом речи, скажем, абсолютно незаслуженно вот, гэта, э, люди, которые не только долучились до всего этого, э, наделили нас некими магическими функциями э, и некими э, ведами, якими мы не володем, не такими, ну что скажем, небожителями. И это все, конечно, за одного боку умиляет, с другого боку, конечно, это великая отказность. А с другого боку это кажется об этом то, что все ты небесные погрозы, про которые я сказал, это вельми худко может быть выращено в выпадку, когда той-то иначе ситуации, той-то иначе политический режим, той-то иначе, как бы ситуации, то есть тот или иной разглядать будет рассматривать уголь и гражданской як центры противостояния и змаганию, а будет рассматривать в каждой нормальной краине, немедленно, як партнеров. Дякую. Дякую Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я тогда, наверное, хотел бы да, продолжить с Станиславой. Я знаю, ты тоже говорила, что в регионах часто вот эти вопросы давления, давления на активистов часто воспринимались совсем не так, может быть, не так оптимистично, как это выглядело в Минске. Ну и помимо этого и в целом тоже, да, про имидж, про то, как, может быть, изменились аудитории локальных инициатив, пришли новые люди и как все это выглядит. Да, мне кажется, я сегодня такая пессимистка тут, но я хочу отметить, что я такая практикующая пессимистка. Думаю, что все плохо, но все на работу. В регионах очень сложная ситуация, потому что, опять, у нас не так много людей, и вообще в регионах зачастую деятельность организации, она ассоциируется с конкретными людьми. И когда идет давление и очевидение конкретных людей, это очень сильно бьет и по имиджу организации, потому что всегда есть люди, которые в это поверят, да, и то, как говорил предыдущий коллега, что э, откликаются там, да, люди в чатах и так далее. Понятно, что люди со схожими ценностями никогда не поверят в эти кампании, очернения и так далее, но всегда есть э, остальная часть общества, которая в это поверит и э, примет это на веру. Да? И я вот как раз представляю э, организации, как зарегистрированные, так и инициативы, которые работают... Э, с различными темами, в том числе из ЛГБТК плюс тематикой в том числе. И это, конечно, колоссальное давление как на представителей этих инициатив, посредством снятия там фильмов, роликов, статей. Плюс, опять же, если говорить про сотрудничество с властями, у нас Витебск традиционно считался таким городом, где все хорошо с коммуникацией с местными чиновниками. Они обычно шли навстречу, организовывались какие-то совместные мероприятия. В такой момент, что эта работа прекратилась по двум причинам. Первая, это тема Политическая, да, как и многие организации, как раз в Винске, которые сделали такое заявление, что мы не будем поэтическим соображением работать с представителями госорганов различных, да, в разных сферах. Многие инициативы, опять же, которые остались, отказываются работать ä, по этой причине. И вторая причина, что это звонки сверху, то есть, опять же, про мероприятие ЛГБТК+, когда там звонок за день до э, выставки, и где сообщают, что ваше мероприятие не подходит этому городу, мы не можем предоставить вам площадку и так далее. То есть ну, невозможно работать в таких условиях и так далее. Вот. и э, Хочется ну, сказать, что, кроме всего, это еще очень большое психологическое давление и э, тяжело выдерживать, когда у тебя э, такое э, такой э, риск за твою деятельность, за мероприятие. Ты всегда понимаешь, что там, ты под прицелом условном, еще получать такую потом обратную связь от той части общества, кто в это поверил, потому что сливают личные данные. Сливают личные данные, найти человека в Витебске намного проще, чем там, найти человека в Минске, сливают место работы. И так далее. Поэтому я э, ну, считаю, что это такой большой виск, его нужно учитывать, понятно, что mm -hmm. нужно с этим что-то делать, понятно, что нужно этим людям оказывать психологическую поддержку, потому что когда регионы теряют э, активистов и лидеров, зачастую закрываются целые инициативы, потому что… Некому это уже продолжать цивилизовывать. Это если такие э, инициативы, которые имеют структуру и так далее, но такая же ситуация mm -hmm. и с теми, кто там, представители просто там, дворовых инициатив, когда выносят их данные, когда звонки там в садике школы и к детям и так далее. Э, и опять же, с учетом того, что это небольшие города, причем ведь еще большой город, это очень сильно дает такой э, эффект. Но, тем не менее, мы продолжаем работать. <смех> Учитывая эти риски, мне кажется, риски нужно учитывать и понимать, и относиться к ним тоже серьезно. То есть учитывать, как можно тогда это исправить, как повлиять, как изменить, чтобы по итогу мы могли продолжать работать эффективно и экологично. Да, спасибо. Спасибо, да, понял. Практику, практику еще без бессмысл ⁇ это интересный термин. Хорошо, тогда хотя бы тоже перейти, перейти к ДАШ и тоже поговорить про имидж в том числе и студенческих организаций, потому что, очевидно, да, тоже есть много давления и есть целое уголовное дело. И в то же время, вместе с тем, есть такой огромный приток новых людей, которые даже, естественно, затронула, чтобы уже как бы, начали с этим работать. И это тоже, по-своему, новый вызов. Ты, может быть, сказал, приятный вызов. Хорошо, как приходят новые люди, с которыми приходится работать. А как, в принципе, вот это давление повлияло на студенческое сообщество? И, в принципе, как ты видишь, вот это скорее пришли единицы пассионариев, или это действительно изменился имидж и в целом белорусский студенчество значительно больше, чем раньше осознала важность какого-то организации, инициативы, объединения. Я, помню, скажу, что мы уже одинокши не были не то, нельзя сказать, что мы не были готовы до тиску, что мы не были готовы до репрессий, альбо до того, что будут приходить новые люди не мы Реагировали, сделали какие иначе разумели, что uh, требо реаговать, худка требо принимать, пусть и то вылеки uh, что непосредственно вот таких um с некой державной пропаганды, у и -те, на телебаченнице -те, еще на неких э, таких каналах, то мы до этого были подрихтованы еще с часов парламентской кампании, с часов, когда был молодежный бы блок, и тогда особо никто не разбирался, чем молодзевый блок адрознивается из одиночки белорусских студентов, и, оказывается, мочили всех. Вось, причем, да, самое, ну, одно из самых неприятных — это певно, то, что Перевираюсь некие особистые дазины, уздымаюсь некие твиты у твиттере, ці песни ВКонтакте. Вось, я, в принципе, уже как раз таки до этой кампании а, мы пришли вельми подрихтованными, дякуючи вот этой парламентской компании Что относительно нашего такого выгляду и перед студентством, перед нашим этой группой, я студентской молоди, абитуриентами, меньшими молодыми людьми, то тут ну, немахчимо просто взять и перекреслить одним, двумя, трема комментариями у СМИ те, с чем те, что нете, процесс организации, якая денега измогается уже 30 год. Вот. Поэтому на любые э, аргументы улада, у спробу есть еще кого угодно сказать, что вы робите что-то не так, альбо вы там робите агулом не то. у нас есть за особый контраргумент, в сенсии 8, так, я еще не что такое. При этом само студентство, оно Выключно не глупая. Мы за все-таки казали за одиночку белорусских студентов, что белорусская молодь, агулам, наилепшая, и зараз мы переживаем, наилепшую генерацию студентов и студенток. То, что они делают, то, как они худко выучатся, то, как они критично подходят до любой выключной информации, это просто заслуживает великой поваги, и зараз, когда в неком чате, канале, где угодно, здеявляется некая такая информация, якая помогает, в себе дезинформацию про заденное очищение студенский рух, активистов, активисток. Только это, наоборот, потом усугубляется так, как о, ура, нас прикметили, и это про такое наше признание, то боку это нам только в плюс, нас наконец начинают заботять и усматривать тех неких таких актеров, которые можуть бути небеспечные у неким сэнсе, тому и предпринимаются вот этой спробы э, репутацию неким чином очернить. Але мы студентство ставимся до этого вельми просто, потому что, как уже пауна казал Андрей Стежак, это за все выглядают так дивно, э, так смешно, что, коли ты глядишь, хочется просто смеяться и больше ничего. Все эти спробы вельми смешные, неким таким чином. Дякую, дякую, что на такой оптимистичной ноте скончили эту участку, то, что все, правда, и дивно, и смешно. Ну и, наверное, помимо, помимо только да, вот вопросов и репутации, и привлечения людей, наверное, прежде чем, прежде чем мы перейдем к общей дискуссии и к нашим вопросам из чата, я бы еще хотел обсудить, попытаться вот все, что мы сейчас проговорили, все эти моменты попытаться продумать их какой-то вот отложенный эффект и пробуйте выделить, может быть, там одно, два, три момента, которые, как вам кажется, будут иметь наибольшее влияние в будущем. Потому что, верно, всегда в такие очень турбулентные периоды происходят много событий, которые, какие-то из них кажутся очень важными и драматичными сейчас, но часто не играют особой роли там, через 2-3-5 лет. А какие-то, наоборот, запоминаются, и их последствия мы потом видим в секторе годами. Поэтому, как вам кажется, какие из событий этого года будут иметь наибольшие последствия? Андрей, если это если с нами, снова то снова призываю включить камеру. Да, Андрей с нами. Какие да, на, на мой взгляд, наибольшие последствия, конечно, будут нести события августа, потому что это такая травматическая точка, через которую прошла и сторона, которая осуществляла насилие, и сторона, которая была, собственно говоря, жертвой. То есть это тот травматический опыт, который нам еще предстоит пережить, переосмыслить. И чем бы ни закончилась сейчас история с противостоянием между обществом и де-факто властью, в любом случае эти вещи потребуют осмысления. Потому что есть огромное количество людей, вот мы как фонд солидарности, когда работали с этой проблемой, очень многие силовики, например, вышли из системы именно под воздействием того, что это даже по их меркам было перебором. Часть людей, которые не ушли из силовых структур, они тоже не согласны с тем, что происходило в августе, и при этом они являются стигматизированными уже автоматически, потому что носят погоны. И вот этот момент стигмы погон тоже для нас очень большая проблема, потому что в любом нормальном государстве должна быть система правоохранительных органов, которой общество должно доверять, которое должно защищать общество от внутренних и от внешних врагов от преступников и от там не знаю каких-нибудь военных угроз но сейчас то что в беларуси происходит это полнейший разрыв вот этого доверия между силовыми структурами и гражданами и вот эти последствия они на самом деле очень серьезные они несут за собой большие большие вызовы для общества, потому что еще никогда, наверное, власть не была на таком низком уровне доверия, и некоторые вот именно силовые структуры не были настолько ненавистными, скажем так. Ну, наверное, в период 40-х годов, когда была нацистская оккупация, вот было такое достаточно единодушное мнение относительно силовых структур. Вот. Также, конечно, для нас, ну, как, как говорится, мы не знали друг друга до этого лета. Это тоже очень важный момент, потому что само по себе общество, оно получило такой сумасшедший опыт взаимодействия, который, наверное, за все 26 лет, какие 26, за 30 лет предыдущих, не могло получить по разным причинам. То есть ясно, что у нас тоже были забастовки в начале 90-х, у нас были протесты, но на мой взгляд, то, что произошло в августе и после того, как после августа оно может быть сопоставимо с различными ситуациями, которые прошли наши соседи Балтийские республики, которые прошли другие страны, выходившие из Советского Союза через кровь, через насилие, через ну, такой отрыв, скажем так. От э, Советского Союза. В Беларуси в, в начале 90-х не было этих процессов, и многие историки сходятся к мнению, что, э, возможно, это как раз-таки и, и привело к такому, такой реставрации, попытке реставрации Советского Союза в сознании э, общества. По-моему, Томас Джефферсон говорил о том, что дерево свободы обильно должно поливаться кровью патриотов. К сожалению, это правило работает везде и всегда, и мы видим, что мы тоже этого не избежали. То есть это момент такого осознания взросления нации, и вот как раз-таки этот момент инициации нас как белорусской нации, он тоже запомнится, и я думаю, что он навсегда останется. Как опыт пройденный. И еще я бы хотел, наверное, сказать, что это опыт преодоления самих себя, потому что белорусы очень долгое время думали и им внушалось усиленно, что вы не можете повлиять на свою жизнь, никаким образом она не изменится. Вы должны делать то, что вам говорят. И вот есть взрослые и серьезные дяди, которые принимают за вас решения и тёти некоторые, которые принимают за вас решения, вот они, собственно говоря, будут знать, как вы будете жить дальше всю свою жизнь. Прошлый год показал, что это не так. Прошлый год показал, что общество есть потенциал, что общество может принимать решения, общество становится актором, общество становится субъектом а не объектом. И вот такие вот три момента, которые бы я хотел выделить относительно этого вопроса, я думаю, что они могут стать таким фундаментом для позитивных событий, которые ждут нас в будущем. Спасибо, Андрей, за позитивный фундамент. Молодец, какие, какие, какие с твоей стороны видятся такие факторы, такие изменения, которые будут влиять на будущее, может быть, связанные с тем, как в будущем будет существовать правозащитный сектор? Ну и в целом не только правозащитный, потому что да, я полно согласен, когда на прошлый вопросе сказал, что да, есть многие вот такие невидимые проблемы, это локальные ЛГБТ и еще много чего. Поэтому да, очень хорошо, что мы разную упоминаем, поэтому в целом что тебе кажется какие будут основные последствия? Коли знать про правопроборную деятельность, она, конечно, на упрост завседы в любой стране, в любых условиях. Дореше, скажем так, самое заблуждение, что в стране, в странах стало демократы и нема правооборонцев, правопроборцев, и не непотребные, непотребные завседы. И правопробора, як питання достатково такая шильно связана с урадом, и с уладами, и она, конечно, залежит от того, как ставится до права человека улады. Поэтому развитие правооборонца у Беларуси на вопрос залежит от того, в каких политических условиях будет основаться вся страна и все громадская. И, конечно, самое главное ⁇ это репрессии, как долго они протянутся, и эти они будут спынены к этой уладе, и в что я не верю. Мой прогноз негативный. Я лечу то, что эту машину уже спонить эта улада сама по себе не сможет. К тому, конечно, питание развития правооборонного руха и некой позитивной повестки у правооборонцев залежит просто от смены политической ситуации в Украине и вертания до той нормальности, ситуации, которую у нас никогда не было, и правооборонцы, и улады находятся у партнерств. Треба разуметь, что правооборона за в Беларуси была самым экстремальным разыковным громадской активностью и за негативная э, усмиривалась уладами. Э, и вся разница была только лишь в том то что были ли периоды, когда это было небезопасно, были периоды, когда улада была больше терпеливая до правооборонцы, але то что это режим за было э, порушал права человека, за все это кичился и за все на это был заточен, это правда. Поэтому, конечно, про те репрессии, про те политические кризисы, которые есть сейчас, он вельми ва, э, важный для отказа, какой будет грамадзянская супорность. То есть ситуация, в которой есть сейчас, э, мой прогноз негативный. Я то, что Громадянская супольность будет политизоваться, будет все меньше и меньше бачной розницы между грамадским активизмом и громадянской супольностью и политичным протестом, ну, политичной оппозицией. И все больше и больше это будет спроматься, как может там в конце 90-х, площадку 2000-х, когда так само застало то, что громадянская супольность – это такое служба тыла политической оппозиции. И этого, конечно, я лечу, что в виде такой пыльной деградации э, той промызанской сформации, про которую мы говорим, я бачу в этом проблему. Но она, конечно, объективная и субъективная одночасно, объективная тем, что она залежит от той политической системы, которая есть в Украине. Uh, а позитивным моментом, который будет вельми москно уплывать на грамадзянскую это приход нового поколения, новых людей, это все люди, которые пришли в громадянскую активность. Uh, и даже, когда их не покликанье больше связаны с политическими изменами, то безумовно, безумовно, жить все, что оно значительно больше шмат и шмат колеровое. И как только жить все перестанет быть черно-белым, то, конечно, мы побачим просто абсолютно, на мою думку, такие пишемского громадского активизма, громадянской громадянского креатива. И самое главное, как мне было, что жаль в эту пору прекрасную не жить ни тебе, ни мне, как мы все-таки смогли это все побачить так само. Дякую. Да, спасибо, спасибо за такие слова, за такие, конечно, веселые, конечно, веселые цитаты. Действительно, хорошо. Станислава, как, как ты видишь, как, как это все будет в, в регионах, и как, что из того, что вот есть сейчас, что будет в наибольшей степени влиять на то, как все будет развиваться дальше? Угу. Ну, хотелось бы сделать тоже акцент на таких вызовах, которые я уже вижу, которые уже можно так спрогнозировать, опять же, с учетом того, что насилие не может быть узконаправлено только какой-то одной теме, насилие наблюдается, появление насилия там, представителями власти и для многих уязвимых групп я сейчас говорю и про людей и ЛГБТК+, в том числе, и мне кажется, с учетом того, что сейчас идет большое давление на них, и опять же, многие активисты, и активистки, которые работают с ними, вынуждены уехать, покинуть страну и так далее, нужно будет просто э, восстанавливать вот эту вот систему крас-услуг, общественных организаций, инициатив, которые работают э, с различными темами, с э, теми, кому действительно необходима помощь и поддержка и так далее. Э, еще такой вызов вижу с учетом того, что... Э, те организации, которые сейчас официально зарегистрированы, они находятся под большим давлением и есть риски, что они будут закрыты, а новые инициативы, если они захотят дальше как-то существовать уже в более какой-то структурированной форме, если у них будет такой запросы и потребность. У них не хватает сейчас каких-то знаний, навыков, умений, как работать структурированно, и у них будет запрос на это. вот И в целом, с учетом того, что общество сейчас интерес, понятно, что так, как было раньше, уже не будет люди научились задавать вопросы, интересоваться, кто за что отвечает, что как должно быть устроено, и мне кажется, это позитивный момент, это очень важно. Это мы сделали огромный скачок... Как говорится, кризис – это условия и для роста, и мы этот рост сделали, конечно, вынуждены, но сделали. У людей будет запрос на дополнительное образование, да, образование в рамках гражданского общества и так далее, потому что тоже соглашусь с тем, что когда уйдет... Триск, условно говоря, когда горит дом, да, ты не можешь думать про какие-то другие проблемы. Когда дом, надеюсь, перестанет догореть, и люди поймут, что не могут самоорганизоваться и решать какие-то другие проблемы, которые их волнуют, в других сферах да, улучшать свое пространство, жизнь и так далее, то э, будет этот запрос на то, как это сделать э, эффективно, что и как должно работать. Да, спасибо, это будет интересно наблюдать за этим запросом. Ну хорошо, Даша, а в студенческой среде это приведет к тому, что условно еще и новым студенческим активистам тоже придется уехать вместе со старыми, или наоборот это будет какая-то активная сеть вещей в разных университетах, или как вообще это будет? Ну и собственно, как что из того, что я сейчас, будет на это влиять, потому что факторы мы как вы сейчас обсудили такие, да, разнонаправленные, так, Даша пишешь, не можешь включить звук, Антон, можешь даже звук включить? Антон, я тебя я да, А если сейчас попробовать, пожалуйста, Даша. попробуйте ага. сейчас. Ну, правильно, я подтверждаю Сташу и Владимира, ики оказалось, что мы никуда не будем такими, какими мы были ранее и студентство, Мне кажется, из-за одна из тех групп, которые несут везилястиях первенства, во спрешат история, связанная с кризом, когда мы разумели, что администрации державы абсолютно всем плевать на то, в яким я не становище зараз пребываюць. Альбо первая вересня, коли студенты студентки просто забирали подписи под петицией, как потом принести до своего умовного патрона, до министра эдукации. Я разглядел, некогда реагировал, и в этот час администрации реагировали гwałтовыми затриманиями, сбитыми внутри университетом, выкликом Амапау на простые песенные акции. Гэта, конечно, подрывало. И это, конечно, очень-очень мощно И, по на третий момент ⁇ это как раз таки, таки криминальный переслед студентских активистов спроша с Артема Винокурова об а потом студентских активистов ЗБС и напад на агулам организации. Тому, э, певно, с позитивных факторов я изноу, уже назову то, что до да, э, возгядных организаций, громадского сектора, так-то иначе, пришло вельми шмат людей. Она стала э, количественно больше. Махтима покули, а что не, потому что потребный час на то, как все эти локальные суполки, всех волонтеры, інших молодых людей увести курс правы, подумать, что, как проработает, некие механизмы и так далее. С э, негативом, конечно, э, я все ж таки знаю, что, как худ, как эти люди нахвали пришли так, То мне кажется, все ж таки э, вельми великая колькость людей из этой хвали и сиди потом, то бок, кали зникнет, и политический складник, кали все ж таки станет, зразумелым, что громадские организации занимаются громадской работой, так это не политика, это полиси, люди трошки растерются мягчимо, або они будут памятать, с какими настроями и с какими запитами не приходили, и, поэно, просто там сидут, чему политические рухи, политические инициативы, политические партии. Вось, але разом з гэтым я упевнена, что нас чекают велми цикавые часы трансформации, велми цикава назерац за тым, як разом з вось, гэтыми э, запытами и потребами трансформуюць агулам э, бачиня и і и организации грамадского сектору. и агулам, як грамадский сектор, як что-то такое живое, як я наде, а, як не вытрымливаюць пэлной конкуренции, пэлной организации инициатив, якея не могут працаваць, которые призвычаэлеси працаваць по неким таким, по неких таких, ну не скажу старых, просто призвычайных призвыч, для гэтых организаций рейках, а зараз это видовочна уже не отпавидая ни запытам, ни падыходам. Вот, тому я думаю, что у нас ещё эта конкуренция помещ э, организациями все таки чекает, это так будет вельно цекала. Да, конкуренция между старыми и новыми организациями действительно интересный момент. Это то, что на фоне всех действительно ужасных новостей, задержаний, уголовных дел. да, мы забываем про это, но это тоже, наверное, будет ждать. И спасибо, что ты упомянул, это интересно. Ну, а пока действительно нас передержит много, много интересного. И, наверное, тогда пока, пока нас ждет дискуссия с нашими гостями, как к нам подключились. И я видел, что в чате уже было тоже много вопросов. Антон, тогда попрошу тебя, может быть, какие-то этих вопросов сейчас зачитать. Так. Ну, а всех тех, кто захочет подключиться, вот есть кнопочка в зуме поднять руку, тоже поднимайте руку и тоже будем постепенно к этому обращаться, насколько будем успевать. Mm -hmm. Окей, uh, okay. добрый день. Вопрос к Владимиру. Как можно сравнить ситуацию репрессий в отношении гражданского общества с тем, что происходило в 2010 году? Желательно с цифрами. Занимались ли вы таким сопоставлением? Да, конечно, я откажусь с личбами. Например, по политвязням, как разумеется, что сейчас ситуация абсолютно беспрецедентная. На пике мы имели одночасный, то довольно короткий период, 57 человек после позиции десятого года. Это было 10 пару дней, потому что людей уже сейчас отпускали. Самый великий пик, это был 10... Студень 2011 года было, студень сакавик 2012 года было 57 человек. Зарас мы уже имеем по 300 тех, кого мои коллеги правообороны признали политическими вязнями, Но это не значит, что мы находимся сейчас в угле в пику, Мы, на жаль, в этот процесс будет протягиваться, и он будет иметь, ну мы правда можем запросто пнуться в ситуации, когда у нас будет больше тысячи политических связей, я это абсолютно не выключаю на жаль тому конечно масштаб репрессии абсолютно беспрецедентный треба от что что тады громадянская супольность не понесла таких такого великого удара и тады с большего как раз таки субъектами поим проехался каток репрессии были только правоабаронцы и мы с были тогда поддельным пильным ударом, и не только наши организаторы оборонного центра и все наши коллеги. В те часы было некриминализовано, и Влада копила, <coughs> хапала не некриминализовать любую допомогу Ахлярам. И допомога Ахлярам нами ожитивлялась без... она не была репрессована и не была криминализована. Тогда за без находился э, старший организация ⁇ Правоморожественная весна Лесбиляцки ⁇ но большинство, да и в принципе маман, все правообороны доставались на воле. Не было такой эмиграции э, гражданских активистов и правообороны в воглу. И у воглу не было такой хвали эмиграции. Э, э, и, ну, скажем... Э, ну, то, что мы зараз назираем, в в личбовых пропорциях, но ну, это, скажем, 2013 год, это в лепшем выпадку 30% того, что мы нажали зараз по масштабам и репрессию, и удару, СМИ так само понесли абсолютно колоссальный, тотальный удар, зараз мы это бачим. А правда, и роли СМИ, как у меняется, с наявностью социальных сеток и иных ресурсов коммуникации в грамадстве. Але, конечно, ну, масштаб репрессии абсолютно... ну, и он Правда, те, кто скажет, во Усходней Европе, а раз, такий масштаб репрессий был ну, в 40-х годах тогда, когда была другая социальная война, потому что у той узровенной мы сейчас маем, и он уже больше, чем и он был участком войскового становища, например, в Польше, он уже больше, чем после апозии Пражской весны, тому, да, мы такие, все наш, весь наш народ и вообще все громадство, мы платим такую верим, высокую цену за свое помкнение жить в свободной и демократичной краине. И, на жалик, это штант еще не закрыты, и этот еще придется платить. Вот, так и пафосно, я начался, так скажем, э, с некими полными личными анализами. Но, конечно, можно очень долго поравновываться тем, сколько и зараз было ператрулся, и мы это спробовали, спробовали робить. Но самое главное то, что это, конечно, масштаб. Тогда не отчувалось, что улАды выросли решили знищить все грамадзянскую Супольную. у меня ну, абсолютно видовольно такое отчувание, что э, тогда было все настроено на, на том, чтобы взять все под контроль, навести порядок, шугануть, то сейчас контроль, э, сейчас ну, то, что все повинно быть знищено. Поэтому э, поравнание с Советским Союзом тогда выглядели перебольшинем, сейчас мне они подаются больше-меньше объективно, да и не только Советском Союзом, да и с другими, с э, Заходной Европы в 30-х годах, в 20 годах. У меня все. Спасибо, поскольку был такой, да, вопрос, конкретно тебе очень получилось очень яркое сравнение. И с одной стороны, вот, может быть, это, не знаю, к вопросу привыкания, когда каждый день пишете новости. Ну, как вроде бы успеваешь там, ужасаться, но как вот, такое сомнение, да, с пражскими одно положение в Польше, тут вот, не задумываешься, что казалось бы уже хуже. Как-то все еще кажется, это сложно осмыслить. Антон, какие у нас еще вопросы в чате? Окей, okay, Я вот предлагаю в вдогонку тогда сразу этот. После выступлений докладчиков Осталось непонятным, осталось ли за 7 месяцев внутри Беларуси активное гражданское общество. Сложилось обратное впечатление. Я, было, в Беларуси. я в Беларуси. И, скажем, первоважная большинство правоборудовского центра весна, и ранее, працю и в Беларуси. Тому да, конечно, осталось. Да, я вернее... Вилье... Буду максимально весь час позбегать вот этого дуализма помеж теми, кто внутри страны, и теми, äh, кто вынужден был мигрировать. я не башу ни в одном, ни в другим. И тому, конечно, ничего, это абсолютно зараз нам недопущальным выращать, e кто лепший громадский деятель, кто горший, но большая количество этом Телефонных контактов у людей еще в Беларуси. Хотя, конечно, засмучает то, что сейчас такие есть три категории: кто еще в Беларуси, ты, кто уже за кратами, и те, кто уже уехали. Вот, скажем так, три категории людей в гражданской супольности. Ну, я да, я опять... поддержу, угу. Владимира, и скажу, что мы живем все в 21 веке, живем во время, когда расстояние между Нью-Йорком и Минском измеряется скорее часовыми поясами, а не конкретными километрами. То есть тут вопрос только в том, чтобы синхронизироваться по времени разговора, по времени совместных действий. И отдельная очень важная история, которая произошла в этом году, это то, что Беларусь стала полноценной глобальной нацией. Когда нас все время упрекали в том, что белорусская диаспора не существует, либо там белорусы быстро ассимилируются, перестают быть белорусами, оказалось, что 2020 год показал нам, что огромное количество людей, уехавших из страны, на самом деле никуда не уехали. Для них все так же болит, то, что происходит в стране. И поэтому я абсолютно согласен с Владимиром, что это совершенно неправильная история делить на белорусов внутри Беларуси и вне Беларуси. Потому что есть э, действительно ситуация, когда, э, если стоит выбор, либо ты идешь в тюрьму, и там становишься политзаключенным, который, в принципе, ну, это, это важный момент, то, что Беларусь э, нарушает права человека, это признает мировое сообщество, но ты перестаешь быть субъектом, фактически становишься объектом в руках властей, либо ты можешь находиться э, на удаленке, но работать для Беларуси. То есть для меня выбор был такой. То есть, ну, это я свою личное могу э, э, сказать. И большой респект тем, кто э, э, находит в себе мужество и возможность оставаться в Беларуси и находиться непосредственно в стране, учитывая все риски которые это несет за собой. Вот. И в любом случае, это все часть того гражданского общества, о котором здесь идет речь, и оно на самом деле стало гораздо более разнообразным, потому что пришли люди, которые раньше этим не занимались. Даже вот в моем родном Гомеле я знаю людей, которые стали заниматься помощью э, политзаключенным э, после всего, что произошло. То есть э, ответ такой, да, гражданское общество есть, и оно является гражданским обществом глобальной Беларуси. Я правильно подtrzymаю Андрея да. и скажу э, такой момент, что э, часом иммиграция, э, ну правда, коли ты обираешь СИЗА за иммиграцией, то в иммиграции открываются такие новые акриницы э, для помощи. У всей уся гражданской супольности белорусской, потому что представники и представницы возле этой супольности, они выходят э, на новые контакты и на новые организации. Они своим прикладом несут э, информацию про, то, все, про все то, что отбывает, и таким чином только узначняют белорусскую э, супольность и поддержку там, вязнем, не только вязнем, все из этой супольности. Поэтому, часто это только новые горизонты. Я это тоже добавлю, безусловно, не хочется, и никто не обесценивает то, что люди вынуждены уехать, никто не уезжает у нас по своему желанию. Я, опять же, говорю, как человек, кто только что потерял физически да, там, солидику, кто уехала по причинам безопасности в другую страну, но, опять же, там, оценивая последствия, ну, это, конечно, влияет на гражданскую активность в стране. И, ну, это просто, мне кажется, очень важно осознавать, что это есть такой вызов, и как с ним тоже, опять же, бороться, и как же это можно использовать, что с этим делать, потому что, безусловно, ты эффективно сможешь работать тогда, когда поймешь последствия всех рисков, всех действий, которые предпринимаются. Вот, поэтому... Э Согласна, что многие вынуждены уехать, и это повлияло на гражданскую активность, но мы изобретаем новые способы, у нас есть гибридные мероприятия и так далее. То есть мы все равно, говоря о за себя, пытаемся продолжать что-то делать и реализовывать не только политическую там, повестку, ну, условно-политическую ответ на политическую повестку, да, но и те темы, которые нам были важны до событий августа и так далее. продолжаем работать с нашими там, жителями города, гражданами и так далее. Да, спасибо. Я бы тоже хотел этот инклюзивный, инклюзивный гибридный формат отметить, когда сейчас только оффлайн-мероприятием стало, ну, не каким-то логичным, хорошим тоном добавлять возможность зума, потому что да, кто-то уехал, а кто-то, кто может, может быть, сидит дома, потому что это маленький ребенок, или инвалидность, или еще что-нибудь. И мне кажется, тоже вот такое, хоть и в плохих обстоятельствах, но такая повышенная инклюзивность, это, в общем, очень даже и хорошая, важная, важная тенденция, и хорошо, что, может и дальше будет продолжаться. Но, да, наверное, вот сейчас задумался, что, хотя, когда мы формировали сегодняшнюю нашу дискуссию, я не думал про такой баланс равенства, но получилось, что вот у нас собственно, совершенно поровну и среди участников, среди модераторов, те, кто находится в Беларуси, те, кто, нужно, находится не в Беларуси, но, как минимум, это говорит о том, что, да, внутри Беларуси точно тоже есть. Хорошо, Антон, что у нас по вопросам? Юлия Шакан подняла руку, предлагаю дать слово Юлии. Юлия, пожалуйста. Добрый да, Юлия, пожалуйста. Добрый вечер, спасибо большое. У меня вопрос к Владимиру. Вы упомянули политизацию гражданского общества, и те риски, которые она представляет для гражданского общества. И первый вопрос, скорее уточняющий, под политизацией вы понимаете, скорее верховую политизацию, это потому что самого правительства режима, режим проводит политику выжженной земли относительно гражданского общества, либо такая низовая политизация, потому что сами акторы гражданского общества, перед ними стоит этический выбор, сотрудничать или нет с представителями госорганов, даже по тем вопросам, которые как бы менее политически окрашены, например, там, вопросы заботы, социально ущемленные категории или еще какие-то вопросы? И мой второй вопрос, насколько возможно в данном контексте сама деполитизация гражданского общества и э, той тематики, тем, теми вопросами, которыми занимается гражданское общество? Спасибо. Да. Да, да, я попробую, попробую отказать, то, что такая реакция на тезу, я выказал. В первую очередь я лишу то, что и то, и другое. Во-первых, что все, на жаль, в ситуации, когда у Лады продукует весь сейчас наступ на гражданскую супольность, на правы и на свободы, все остальное, на жаль, перестало быть важным. И пытание, скажем, политичного режима и политических свобод стало лесовызначальным то мы поняли в ситуации, когда стало, фактично, на жаль, немогчимо заниматься питаниями людей с инвалидностью, не упираючись в политический кризис, немогчимо заниматься питаниями других групп, ЛГБТК с упольностью, не выращивших питания политического кризиса. Треба означать, например, то, что Офис людей по справкам с инвалидностью, организация, которая как раз и занималась правами людей с инвалидностью, находится под репрессиями, и э, один человек из них сидит за кратами, а другие сидят. Керавник организации находится под хатнимары, что моя организация фактично спонила свою деятельность, амаль что. Тому на жаль мы, мы бачим ситуацию а тын, такую, что что, что любая иншая деятельность упирается в выход политического кризиса. А это значит то, что ты люди, которые находятся в программистском активизме, яны больше все больше и больше будут свою деятельность, свой календарь, и свой планы, и свои стратегические планы, и свои планы, там, календарные мероприятия будут затачивать под политическую повестку. И э, это и та межа, какая до да, жнивня 2020 -го года была все-таки в Беларуси, а в том, что было однозначно бачно, что где находится политическая позиция. И где находится гражданская супольность. то эта межив на жаль, и она будет размываться, и она будет исчезать. И в той же момент, конечно, питание этичное, э, ведущий шмат не абсолютно не политичных инициатив и какие процует со стартапом и какие имели э, запланованные кучу мероприятий с владами с бизнесом полностью, с чем-то еще на 2021 год, а до сегодня это обновились, ненавито по этичным э, питаниям. И Олег, э, эту ситуацию я решу кепскую. Она объективная, я не уведу, как ее изменить, але для гражданской полности я решу эту ситуацию кепска. Нам придется, после того, как одно питание политическое с повестки дня будет снято, нам придется заново свторять гражданская супольность, именовито вертать ее во всех этом как бы розности, и она была с правды абсолютно розная, и тут я с дарья сгодна потому то что Шмактов, это активистов, которые зараз до лучших все всех политике, супер, потому что мы бачили весь час как раз таки деградацию политической классичной э, политической оппозиции до да, поддержания 20 -го года и э, фиаско политических партий, э, як не политических актеров, тому как раз это пытание будет так само выражено за кошто, вот то, что шмат этих новых людей позже у политиков. Вот, коли я не заботился и долил отказать на все, что вы у меня пытались, хотя я с что-то мог упустить. Да, спасибо за твой комментарий, и сейчас, поскольку Андрея, Андрею Старжаку надо идти, я хотел бы тоже напоследок еще успеть дать ему слово, Андрей. Да, коллеги, большое спасибо. Извиняюсь, что я не могу быть с вами до конца этой встречи, потому что очень плотный график, еще до 9 вечера очень много разных дел нужно успеть сделать, а я хотел позавтракать. И большое спасибо за возможность пообщаться с такой живой, интересной аудиторией. Вижу, что 35 человек еще до сих пор на связи. Это очень хороший показатель. Начинали мы с около 50, но мы говорили достаточно много о чем. И напоследок, наверное, хотел бы сказать о том, что наша задача сейчас сохранить тот заряд и ту энергию, которая у нас сейчас есть, не бодрости и решительности, которую там передавал Кривоносов своим подопечным, а веры друг друга, нашей солидарности, готовности поддержать друг друга. И, конечно, есть большая проблема в том, что гражданское общество сейчас очень сильно политизируется, но это естественный ответ на естественные вызовы. Ясно, что это для нас будет достаточно серьезным испытанием для того, чтобы потом обратно перейти на эти мирные рельсы. Но если проводить аналогию с военным временем, то тут то же самое получается, что настало время, когда просто людям приходится жить и существовать в тех условиях, которые есть. А эти условия – это фактически необъявленная война против нашего гражданского общества со стороны де-факто властей. Вот. Поэтому, где бы мы ни были, или в Беларуси, или за рубежом, или, к сожалению, за решеткой, все равно мы надеемся на то, что ситуация изменится к лучшему и делаем для этого все, что только можем. И меня очень радует то, что... Несмотря на все препятствия и трудности, я вижу здесь э, тех людей, которые мне близки и дороги, и, э, в том числе и находятся до сих пор в Беларуси. И очень надеюсь на то, что э, контакт этот будет таким же прямым, и будет возможность увидеть э, ваши лица и говорить с вами. Потому что, к сожалению, многие из тех, э, с кем я работал сейчас, уже... За решеткой и этот контакт осложнен. Поэтому могу только сказать, что мы работаем дальше, не останавливаемся побеждаем. и побеждаем. Это процесс, к которому мы идем к тому результату, который мы все вместе с вами запланировали. Новая, свободная, демократическая Беларусь, в которой найдется место каждому. Андрей, спасибо тебе, спасибо за твое участие в дискуссии, э, спасибо за всю работу, которую делаешь, и иди завтракай, потому что надо, надо терпально питаться, твое здоровье еще очень сильно всему гражданскому обществу сильно пригодится, поэтому береги себя и новой связи. А, и, несмотря на такое, конечно, после, после слов Андрея, э, э, э, э, э, очень-то кульминационно хочется все завершить, но у нас еще есть, насколько я понимаю, Антон, в чате вопросы. Э, э, давайте еще попробуем что-нибудь напоследок э, разобрать из наших дискуссий. Да. Я предлагаю следующий вопрос. Какая ситуация с адвокатами? Есть ли возможности защиты? Ну, вот тут, ну, непонятно, есть ли возможности защиты адвокатов, или есть ли у адвокатов возможности защиты? <связывая> Мне кажется, что адвокатского сообщества это важно, но все-таки это, это не адвокатское сообщество гражданское сообщество разные вещи. Мне кажется, да, но сейчас адвокатов я есть на них давление, есть адвокаты. Поэтому я не знаю, если, нас не знаю, если у власти что, что есть по теме считаешь важно добавить? Время коротко, потому что, справду, это не тема нашей сегодняшней утренки, можно про это шмат сказать. безусловно адвокатская супольность, так само находится, вы объектом тиску сбоку улажу. Мы вашим, что великая колькость тужу адвокатов были посбавлены лицензии исполнили свою деятельность. Это как раз такие знаковые адвокаты, как Людмила Казак, Андрей Пыльченко, которые занимались обороной и, и Бабарика и Марии Колесниковой. Мы видим, что сейчас структуируются изменения в закон для того, чтобы адвокатуру сделать, вернуть ее в Советский Стан, об то, что все адвокаты будут залежать от и своих коллеги, и, буду, и не смогу денежные по с позамежными коллеги выглядит там бюро и адвокатских индивидуальных практик это значит то что все адвокаты будут залежать как э, в Советском Союзе от этой своей вертикали где можно повсюль посадить такого своего керовника как сейчас керовник республиканской коллегии чайщиц можно такого чайчицев посадить во, во всех консультациях и закрыть рот адвокатам, как они, так само были часткой вот этой порочной правовой системы, которая вкраине склалась. Тому пока что с адвокатами все кепское, как было кепское в 2011 году. А лишь чем было добрый наезд на адвокатов в 2011 году, тем что те адвокаты, которые погубляли лицензии за 10 2010 -го, го года, но они пришли в правооборону, до этого сейчас там находится, в Вилья Прошу прощения за тавтологию. У меня все. Да, это, это, это интересное такое последствие. Да. Есть, если решают адвокатов лицензии, власть усиливает правозащитную деятельность. Это, наверное, не то, на что власти рассчитывали таким образом. Я, кстати, действительно уже несколько раз во время нашей дискуссии задумался, в том числе о том, как Светлана Тихановская во время разных своих интервью говорила о том, что, возможно, когда политические вопросы будут решены, и самой тоже хотелось бы заняться правозащитной деятельностью, мне кажется, возможно, в будущем символический вклад тоже очень для правозащитной деятельности будет... Будет важный и символичный. А, окей. Есть у нас еще вопросы, Антон, в чате или поднятые руки? Да, есть, есть еще один вопрос. Огняшка Коневская, он такой большой, но я зачитаю, как он написан. Добрый день. У меня вопрос. Можно ли подвести итог оппозиционной деятельности белорусского общества в интернете? Какая ситуация сегодня в этой сфере? Мы уже слышали о действиях хакеров, видели, как люди мобилизовались с помощью ВПН. Есть ли шанс для белорусов бороться за свои права и против власти Лукашенко в интернете? В какой степени действия правительства в киберпространстве могут нанести вред обществу? Ну, это вопрос такой в сторону политики, опять-таки больше. Возможно, наши сегодняшние спикеры могут рассказать, как как они используют онлайн вообще, в принципе, в нынешних условиях. Это, наверное, интересно было бы послушать. Ну да, потому что подумал, начали с того, как можно подвести итоги, но мне однозначно кажется, итоги-то точно еще подвести нельзя, потому что, потому что точно, точно еще не итог. Вот, но да, наверное, интернет стал очень важным, и в том числе в вопросах работы из вынужденной миграции, и насколько да он помогает, позволяет решать проблемы или может представить новые вызовы. Я не знаю, поскольку Андрей ушел, Даша, ты осталась из тех участников, которые за границей. Можешь поделиться своим видением, как сейчас интернет, какую роль играет в работе с ЭБС в целом? Ну тут, правда, сразу варто так обживать в того, что после всех этих политических репрессий, ограничений и так далее, студентство было вынуждено съехать и протягивать учебу по всем свете. и великую роль здесь тоже сыграли дейясты, которые просовывали кампании и вернем многие университеты, вернем многих стран, там от Нью-Йорка и заканчивая на украинскими университетами, готовы предлагать учебу, тому, мы чисто физично оффлайн не можем працаваць. Тому онлайн, э, и это выклик безумно с, не с того пункту погляду, что ой, онлайн, треба спамповать зум, альбо выращать, выращать на конь жицы, те ощущения, что такое, а питание безопасности, потому что с одного боку вельми хочется не как минимального нетворкингу, и как люди включали камеру, а с іншого боку есть люди у Беларуси, которые просто по пытаниям безопасности не могут это грабить. И тут такое на тоненького, так бы, мовить. И во всей этой истории нас больше всех хлопотить, хвалю, о а пытаниях безопасности, когда вы видели пресс-релиз, который подрыхтовал Следующий комитет про справу студентов, то там как раз таки больше все э, обвинувающие базы будут в окол некой злиый зум конференции и фотосдымка с э, зум конференции студентов студентов стан тихоносской тому мы працуем в онлайне э, постоянно что дотично там коли было пытание про как сопротивлять хейтерам, ботам и так далее это безумумноно выкли великий а нами было принято решение что мы свою деятельностью и своим контентом якостным и экспертным всю эту простору свою нишу намагаемся закрыть, тому напевно, вкуснее так Дякую Стасия, Владь, может что-то хочется добавить тоже по интернету Могу добавить по интернету, что э, в целом э, в регионах, условно говоря, был такой вызов, когда только случилась еще пандемия, если откатить время назад, многие люди вот про то, что кажется просто скачать зум и так далее, э, не знали, не умели, не понимали, как это и зачем это, и был большой вызов, чтобы вообще людям эти новые знания и навыки дать, чтобы продолжать с ними работать в безопасном э, поле. И э, второй такой большой вопрос, наверное, сейчас, что очень многие устали от э, онлайна, все хотят в оффлайн, и на многими которые проходят в онлайн, кажется, да, это такая невероятная возможность регионам использовать те ресурсы, которые они были доступны только там в Минске или в каких таких более крупных центрах. Но у людей вот настолько это усталость, что все хотят именно офлайн активности, офлайн мероприятий, и больше откликаются на них. И тут если кратенько прокомментировать, что происходит в регионах. Спасибо. Если еще у вас что добавить или будем тогда искать следующий да, вопрос? это совсем моя тема и одно виду, что я в кругу умею имперстаться интернетом. Вот и все. И, и это доброе, что в кругу умеешь, и тому мы можем владеть эту конференцию. Антон, есть ли у нас еще вопросы в чате или поднятые руки? Окей, okay, есть только один, фут, один футурологический вопрос остался. Знаю, ли его, задавать ли его, как вы видите ситуацию в ближайшем будущем, например, 21, 25 марта? Слушай, ну, я думаю, на, у нас как раз остается, если ориентироваться на наш двухчасовой элемент как раз остается три минуты. Поэтому можем как раз завершить футурологически нашу дискуссию прогнозами на будущее. Ну, и не только 25 марта, я бы сказал, наверное, может быть, на ближайшее будущее для, и для гражданского общества. И каким образом все нас ждет, и с чем мы вообще входим. Входим в весну 2021 года. Тоже можем... В любом порядке. Ну, я могу кратенько тоже сказать, что к двадцать пятому числу иона готовится как. Они просто всех тех людей, которые могут что-то организовать или выйти, изначально ставят такие условия, чтобы у них не было такой возможности физической или какой-то другой. Вот. Но если э, там делать какие-то уже прогнозы на будущее, то есть я уже про это говорила, я рассчитываю тут уже на лучшее, потому что наше общество изменилось, мы э, уже не будем соглашаться с тем, что есть, и я вижу в этом позитивный эффект. Да, спасибо, Владь, хорошо. Я не да, ревью, мне кажется, тут таким отказом будет, что у эту весну мы выходим с венчеванием от центра весна с народинами ближайшими, 8 разным с некой верой в то, что все изменится, вот. Ну, от студентов могу сказать, что это будут эти уже новые, новые выклики. Я не скажу, что мы до их не готовы, мы оценили, отрефлексовали и готовы до новых поделок. Дякую, Влад, как, как мы уже ведаем, как мы ведаем, не ведая, а лет не меньше, а какие думки? Да, я не ведаю, чтобы Влад сказать с соправды у нас. Спасибо, Дарья. В этом годе 25 год организации. Мы очень сподеиваемся, что мы еще сможем его цветовать. А ле, скажем, на ближайший час мой прогноз достаточно тревожный, потому я лечу то, что докладно в 2021 годе нам придется еще пройти про весь этот шлях и репрессию, и переследу, и тиску на любую громадскую активность. Тому скажем... Ничего хорошего в этом году я нам ожидать не могу. Okay. Мы выяснили, что в 2021 году нас ждет день рождения весны и ничего хорошего. Yeah. Будем надеяться, что как-то вот такой дуализм, ничего хорошего, но в то же время, время что-то совсем неплохое, будут как-то вот как соединяться. И гражданское общество, как минимум, 2021 год успешно проживет, и как минимум мы в 2022 году все будем свободны и можем делать, делать дискуссии, это уже будет неплохо. Ну и, возможно, мы сможем обсудить и те успехи, и те новые достижения, которые, э, силами всех наших сегодняшних участников и э, всех остальных, мы сможем увидеть, сделанные в 2021 году в Беларуси. А, поэтому будем, будем завершать. Спасибо всем за... Нашу сегодняшнюю дискуссию, мне кажется, мы очень все продуктивно, продуктивно обсудили, и тот дуалистичный характер темы, который был еще на этапе ее формулировки, мне кажется, очень успешно сегодня сохранился, и на протяжении, на протяжении всей дискуссии звучало и много очень оптимистичных новостей, и в то же время много сложностей и вызовов. Поэтому успехов всем в том, как с этим справляться, и до новых встреч. Дякую, до побачення. Всім все до побачення. Ну, спасибо, до доброго вечора.